Новости по проекту Coin Galaxy. Криптовалютная биржа Coin Galaxy поддерживает футбольную команду ⁇ Звезда ⁇ из города Осташкова Тверская область. 24 апреля стартовал чемпионат Тверской области по футболу, и команда одержала победу в первом матче сезона, обыграв гостей из города Торжок. Итог 3-0. Команда биржи желает звезде всегда быть на высоте. Уважаемые партнеры, напоминаем, что 20 апреля этого года в Москве состоялась первая встреча «Века» компании «Века Волт Лимитед». Партнеры, топ-лидеры сообщества прибыли из разных стран, регионов и городов. Встреча оставила незабываемое впечатление для всех участников. Смотрите видеоролик и получайте заряд прекрасного настроения. Просто фейерверк какой-то вот случился, вот как вспышка такая. Я в восторге, получилось по 10-бальной системе на 25 баллов. Я очень рад присутствовать на первом мероприятии века. для того, чтобы в первую очередь родиться, замотивироваться от людей. Ну, что касается организации, всем огромная благодарность Уровень подготовки на высоте Ну, в общем, респект, ребят, ну, а что ты скажешь? Респект Много чем себя можно побаловать вышка. Да, Общение с людьми, ходишь, заряжаешься И вот это осознание того, что каждый человек является частью нашей команды Как дома, как среди своих, среди родного племени И самое главное, это вот тот самый заряд, который позволяет двигаться вперед Мы пришли за эмоциями, за бурными, клевыми которые мы получили по максимуму. Нам все очень понравилось. Я хочу, чтобы эта энергия передавалась всем. И желаю всем больших профитов, больших э, успехов э, и всего самого-самого наилучшего! проект Golden Ride. Обращаем ваше внимание, что покупка бонусных ячеек гильдии Райда на сайте проекта доступна ежедневно в 0 часов по московскому времени. 28 апреля на сайте проекта стартовала новая гильдия RAM. Стоимость одной ячейки составляет 0,21 токена Райда. Лимит приобретаемых ячеек в сутки составляет 3 ячейки. Лимит бонусных подарочных ячеек и лимит для Получение бонусных подарочных ячеек одна ячейка. Гильдия РАМ дает по три клона в гильдию Райда с уровнем X5 и X8. Общее количество клонов с одной ячейки 6, руководитель гильдии Марина Морозова. Прибыль, которую вы получаете за полный цикл прохождения ячейки, составляет 39 787%. Открытие офиса в Санкт-Петербурге. 18 апреля состоялось открытие командного офиса партнеров компании в городе Санкт-Петербург. На открытии присутствовали как партнеры, которые уже не первый год в компании «Века», так и новые участники. С открытия офиса прошло чуть больше недели. За это время в проектах компании зарегистрировалось около 40 человек. В эко-сообщество инвесторов, которые создают целостную экосистему вокруг торговой платформы. Мы предлагаем каждому принять участие в развитии нашего сообщества, встать на путь финансовой свободы и процветания, достигать поставленных целей, используя все возможности. В нашей компании нет возрастных ограничений. Зарабатывать можно с любого возраста. Мы открыты для всех, и наши партнеры уже получают прибыль. Это были все новости. Следите за информацией. До новых встреч!